Сегодня, когда ты людям говоришь о покаянии, люди почему-то это воспринимают в штыки, и они начинают злиться на тебя, они начинают кричать, это тебе нужно покаяться, или что-то в этом роде. Но на самом деле они не понимают, что покаяние это благословение. Покаяние это, это является милость Божья, и что в этом нет ничего постыдного, в этом нет ничего страшного. Если вам есть в чем каяться, и вам указали на то, в чем вам нужно покаяться, то я вам советую покайтесь, покайтесь и освободитесь от того порока, который мешает вам слышать голос Божий, который мешает вам войти в жизнь вечную. Потому что если вы, будучи на этой земле, не справитесь с этой проблемой, если вы не отрешитесь от этого, если вы не покаетесь и не освободитесь от этого греха, то этот грех отведет вас прямо в ад. Если вам есть в чем каяться, кайтесь сегодня, кайтесь и отрекайтесь от своих грехов. Покаяние это полное отрешение от своего греха. Это ты больше в этот грех не возвращаешься, это, это ты больше этого не делаешь. Вот что такое покаяние. Это не, это не тогда, когда ты просто сказал словами, ну хорошо, я покаюсь. Ты не можешь сделать мне одолжение и покаяться, мне все равно покаешься это или нет. Ты должен покаяться перед Богом и отвернуться от своего греха и больше никогда не грешить этим грехом, не возвращайся в этот грех. Покаяние это полное отрешение от греха и ты к нему больше не возвращаешься. Есть другая крайность, когда тебя человек просит покаяться в том, что ты говоришь от Господа. Послушайте, если Дух Святой что-то сказал вам сказать, но какой-то человек говорит: покайся в этом и скажи, что это не дух Святой тебе сказал. То, когда вы отречетесь от того, что сказал вам дух Святой, когда вы назовете, что это был не дух Святой, то таким образом вы похулите дух Святой. Таким образом вы скажете, что это не Святой дух был, а другой дух, и вы похулите дух Святой. Поэтому, если вы уверены, что это через вас говорил дух Святой, если вы уверены, что Дух Святой вам открыл то откровение, которое вы говорили, никогда не отрекайтесь от этого. Никогда не кайтесь в том, что открыл вам Дух Святой. Потому что вы похулите Дух Святой. Это другая крайность. Ко мне приходили люди, и они просили, чтобы я отрекся от того, что Дух Святой говорит через меня. Они хотели, чтобы я похулил Духа Святого. Но Господь разоблачил этих людей. Поэтому не впадайте из одной крайности в другую крайность. Но если вы грешите и ваше сердце вас осуждает, то кольми пачи Бог. Лучше покайтесь, лучше отрешитесь от своего греха, не делайте его больше. И тогда вы принесете достойный плод в Царство Божье. И Господь, Он любит смиренных. Смиренным Он дает благодать. Да благословит вас Господь наш Иисус.